Кайкоти вонь, кайкоти, кайкоти, кайкоти, кайкоти, кайкоти, кайкоти, Чего, чего, чего? А чего, чего, чего? Что это за шиуд? Ноги. Иди, ты кого-то кого-то. кого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 Кайфактёк. Okay, Тих-тих-тих-тих. Okay. Okay. Okay. Okay. Это какая-то... Какая-то... Я удивляюсь, какая... Студи, ты то удивляешь... Кто-то Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. кто, иди, У меня типа леко Пойти, пойти, пойти. Too close to Какой-то, Ты хочешь пойти? Все. Чего? куда я пошла? Все, почему? Что ты хочешь, чтобы я Yeah, oh. Три-ти-ти. Эй! Да, да, да, Нет. Нет, ничего не удобного. все.